Правильно начинать монашеское де и делание тем, кто все-таки отрекся от мира и решил стать монахом. Он говорит, приходящие к всему подвигу должны всего отречься, не презреть, всему посмеяться, все отвергнуть, чтобы положить им твердое основание. Благое же основание трехсоставное или трехстопные составляют незлобие, пост и целомудрие. Все младенцы во Христе да начинают с этих добродетелей, принимая в пример чувственных младенцев, у которых никогда ничего нет злобного, ничего льстивого. Нет у них ни алчности неутолимой, ни ненасытного чрева, ни телесного рождения. Оно появляется уже впоследствии, с возрастом, и, может быть, по умножению пищи. То есть, еще раз, не незлобие, пост и целомудрие лежит в основании духовного делания. Дальше преподобный предупреждает, что получаться все будет не сразу. И нужно предложить очень большой труд, особенно в начале духовного делания, и упование на Христа. И ни в коем случае не отчаиваться. Он пишет, «Покусившимся с телом зайти на небо поистине потребны крайнее понуждение и непрестанные скорби, особенно в самом начале отречения. Доколе сластолюбивый наш нрав и бесчувственное сердце истинным плачем не притворятся в боголюбие и чистоту, ибо труд, поистине труд, и большая сокровенная горесть неизбежны всем подвиги, Особенно для, для нерадивых, Да коли ум наш, сей яростный и злостолюбивый пес, Через простоту, глубокое безгневие и прилежание, Не сделается целомудренным и люборосмотрительным. Впрочем, будем благодушны, страстные и изнемогающие, Немощь нашу и душевное бессилие, несомненную веру как десную, то есть правую рукою, представляя и исповедуя Христу, непременно получим помощь Его, даже сверх нашего достоинства, если только всегда будем не низводить себя в глубину смиренно-мудрее. То есть не нужно бояться трудностей, и скорбей, нужно со смирением обращаться к Богу, и тогда Господь обязательно поможет. И ни в коем случае не отступать от задуманного. И иметь в себе любовь к Богу. Вот как он красиво об этом сказал в 15 части слова. «Как позванные Богом и царю, усердно устремимся в путь, дабы нам, маловременным на земле, в день смерти не явиться бесплодными и не погибнуть от голода. Благоугодим Господу, как воины угождают царю, ибо вступивший в это звание,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 Ибо я много раз видел людей, прогневавших Бога, и нисколько о том не заботившихся. Но те же самые, какую-нибудь малостью, огорчив своих друзей, употребляли все искусство, выдумывали всякие способы, всячески изъявляли им свою скорбь и свое раскаяние, и лично, и через иных друзей и родственников приносили извинения». И посылали оскорбленным подарки, чтобы только возвратить прежнюю любовь. Вот как красиво Иоанн Лественничек говорит, и понятно, говорит о том, как мы должны любить и бояться страхом Божиим Бога. Далее Иоанн предупреждает, что для духовного делания необходим наставник. Здесь своей своеволе в делании очень Опасно. Вот как он об этом говорит. Некоторые кладут в строение кирпич поверх камня, другие утвердили столбы на земле, а иные, пройдя небольшую часть пути и разогрев жилы и члены, потом шли быстрее. Разумеющий, да, разумеет, что значит это гадательное слово. То есть на первый взгляд вообще непонятно, о чем идет речь. И здесь необходимо обратиться к толкованию святых отцов. Вот что об этом говорят Илья Крицкий и Иоанн Раивский. По их изъяснению, святой Иоанн Лествичник говорит здесь об отрекающихся от мира. Возводящие на камне кирпичные здания означают тех, которые, отрекшись от мира, вступают в общежитие и полагают начало с великих внешних добродетелей, но без повиновения духовному отцу и отсечения пред ним своей воли. И потому, не искусившись в смиренных подвигах послушания и не имея помощи от наставника, который бы обучал их бороться со страстями и соразмерно наставлял на добрые дела, по понемногу охладевают в усердие. И ослабевая, предаются некоторому неродению, изменяя хорошо начатое строение на более униженные и слабейшие. Утверждающие столбы на земле – суть те, которые, отрекшись от мира, тотчас удаляются на безмолвное житие, не положив в общежитии основания для отшельничества через подвиги послушания, смирения и умершвления страстей, и потому скоро падают и неудобно встают. Те же, которые, пройдя часть пути, разогрев члены, шли потом быстрее, означают вступивших на поприще иночества, кои поручают себя руководству доброго наставника, идут чуждым гордости путем отсечения своей воли и, положив начало трудами послушания и смирения, и, искусившись в бранях, укрепляются, Возгораются теплотой благоговения и благодатью Божией, становятся неутомимы и непобедимы, и без, претк... и без преткновения свято совершают свое течение до конца. В духовном делании очень правильно идти так называемым царским путем, говорит Иоанн, преподобный Иоанн Лесочник. Вот Что он имеет в виду? Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига, или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в том, чтобы безмолвствовать с одним и много с двумя, или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии. Не уклонись, говорит экклезиаст, ни на десны, ни на шуя, то есть ни направо, ни налево, но путем царским иди. И вот Иоанн, листвичник, все-таки сторонник того, чтобы придерживаться уединения, когда вот два-три монаха уединяются и пребывают в молитве. То есть идти царским путем. То есть, говорит о духовном делании, он призывает к тому, чтобы духовное делание было грамотным. Это вот в этом слове, что касается монахов. Но здесь есть еще и обращение к мирянам то есть к тем людям, которые не отреклись от всего мира, а живут в миру. И им можно спастись, говорит Иоанн. Вот что он пишет. Некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спросили меня, говоря, как же мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житью монашескому? Я отвечал им. Все доброе, что только можете делать, делайте. Никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части, будьте довольны оброки жен ваших. Здесь имеется в виду, чтобы не изменяйте своим женам. Если так будете поступать, то недалеки будете от Царствия Небесного. То есть э, и мирян можно спастись, если совершать все это. То есть жить по заповедям. И в конце слова Иоанн говорит, «Первая степень, вступивший на нее, не обращайся вспять. То есть, если принял решение быть монахом, то не поворачивай назад. И это же самое можно и применить и к мирянам. То есть, если в миру решился жить и быть православным христианином, то есть жить по заповедям, то не стоит этого бояться. И советы, которые дает Иоанн Лесточенко для монахов, они применительны и к нам. Ведь самый главный совет – это ставить на первое место Бога. Так что слова Иоанна Лествичника применимы и к монахам, так и к нам, мирянам. Ведь, в общем, что это значит? Чтобы ставить на первое место Бога, жить в страхе Божьем. Что значит жить в страхе Божьем? Имеется в виду жить по совести, боясь отступиться от заповедей, боясь огорчить Господа. То есть вот что имеется в виду под словом «страх Божий», в отличие от страха, вот в обычном понимании, когда мы чего-то боимся и чего-то хотим избегнуть. А чтение этой книги мы продолжим в следующих эфирах, так что если кто следит за нашими эфирами, знаете, что в следующих выпусках мы будем и дальше разбирать слова преподобного Иоанна Лествичника. Храни вас всех, Господь. Испытания, даря в пути. То мне больно, то печально очень. Кажется, нет сил уже идти.